Привет! Что я хочу донести до тебя в этом видео? это то, что делая одни и те же действия, мы получаем одни и те же результаты. Это абсолютно известная всем пословица, но на самом деле сегодня это работает иначе. Делая одни и те же действия, мы усугубляем свое положение при условии, что нас не устраивает тот результат, который приносит эти действия. Это как пример с человеком, который набрал очень много долгов и сегодня перекрывает свои долги новыми кредитными картами, как-то что-то пытается спасаться. Да, в коротком промежутке времени это, возможно, где-то даже помогает, но глобальная ситуация не стоит на месте, его ситуация ухудшается. Вот то же самое происходит с агентами сегодня, потому что рынок начинает расти, технологии приходят, и те, кто не меняет своего поведения, те, у кого есть опыт, кто на рынке работает там год, 5, 10, 15 лет, ребят, задайте себе вопрос, вам опыт больше помогает или больше мешает? Вот порой он сегодня больше мешает, потому что в этом опыте нет технологий, а управляет все равно планетой математика, управляют планетой технологии. Продажи – это такая вещь, которую все-таки можно посчитать, и продажи недвижимости – это тоже такая вещь, которую можно посчитать, на которую можно повлиять при условии, что она для вас понятная, в чем-то изображенная, в цифрах. Например, в маркетинге какая-то часть людей уже понимает, что надо разобраться, или уже пытается хотя бы разобраться. Например, вы понимаете, что если вы отдали какое-то количество денег за рекламу, вы за эти деньги должны получить какое-то определенное количество клиентов, они превращаются у вас в заявки и попадают в продажу. И вот с первого звонка до заключения договора начинается какая-то магия, и порой эта магия со знаком минус, к сожалению, не со знаком плюс. На самом деле то же самое происходит от момента первого звонка до заключения договора. Выполняя, ну то есть в продаже есть определенные алгоритмы, определенные последовательности действий, количество касаний, количество звонков, количество писем, конкретные цели, которые должны быть достигнуты на каждом этапе. И поверьте, продажа это не становится чем-то врожденным для кого-то, а для кого-то абсолютно непостижимым. Абсолютное большинство может пройти по этому пути, просто используя алгоритмы и технологии. Поверьте, даже те, кто думал, что он не продавец и не сможет никогда с этим справиться, они могут с этим справиться. Но вот гуманитарии, ребята, которые действительно да, с хорошим слогом, с хорошим общением, которые нравятся людям, располагают к себе людей, вот им сегодня сложнее. Знаете почему? Потому что не считать не умеют и не хотят этому учиться. Абсолютно все можно прочитать. Количество процентов перехода людей с первого этапа на этап заключения договора. Из заключения, точнее, из звонка, например, да, в просмотр, из просмотров согласования квартиры, из согласования квартиры в оплату. То есть на абсолютно каждый из этих этапов можно каким-то образом повлиять и сделать это системно. Вопрос – количество попыток, количество затраченного времени на ваше обучение, количество затраченного времени на ваши тренировки в достижении этой цели. Вот это самое главное технология и попытки применить ее. Нет, а, как таковой неудачи, знаете, у меня не получится. Есть просто момент, сколько времени и сколько попыток я потрачу для того, чтобы достигнуть этого результата. Вот об этой технологии я буду говорить на вебинаре, на который я вас приглашаю. По крайней мере, вы узнаете о том, как можно альтернативно действовать. Это совершенно иной путь, противоположный тому, которого придерживаются сейчас большинство агентов и придерживались последние 20 лет, пока продавалась недвижка после развала светского Союза. Я уверена, что большинство из вас сможет кардинально изменить свою профессиональную деятельность в лучшую сторону, используя этот инструмент и эту пошаговую инструкцию.